Все, кто захочет присоединиться к нам чуть позже. Катя, если умножить. можно, начинай, пожалуйста, трансляцию Узнать и счет. запись. Вот это, а, умножение десятичной дроби на 100, мы скачали. Уже все а, идет, и а, трансляция, и запись. И трансляция, и запись, Нет, замечательно. Нормальный, значит, нормальный. значит, дорогие так она, друзья, запись. я очень Выключи, прошу вас пожалуйста, выключить сейчас микрофоны. Мы десятичные дроби с вами выучим чуть позже. Мы сегодня встречаемся с Алексом Энтином. Это вот наша вторая встреча, второй вебинар, который посвящен психологическим взаимоотношениям между семейным отношением в нашу нелегкую пору. И э, сегодня наш разговор о 11-й казни египетской, которую мы все переживаем, будет посвящен теме взаимоотношений между партнерами, между мужьями и женами, а также той ситуации, когда кто-то в карантине оказался один дома. Я представляю нашего ведущего, это психолог, специалист в области межличностных отношений Алекс Энтин, большой друг проекта Кэшер, который с нами уже не первый раз. И зарекомендовал себя как человек, который может долго держать вокруг себя аудиторию. Поэтому регламент нашего сегодняшнего разговора мы закладываем час 15. но в прошлый раз у нас по опыту было час 25, и желающих расходиться не было. Поэтому мы нацеливаемся на время час 15. Если нужно будет задержаться минут на 10, будут еще вопросы, мы готовы будем это сделать. Вы видите чат где я просила э, вас представиться, из каких вы городов, и там же можно задавать вопросы ответы на которые вы не услышите сейчас, какие-то вопросы, которые вас волнуют. Потому что часть вопросов мы прислали заранее, и они будут озвучены, и ответы на них Алекс даст. Но у нас открытый диалог, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, я их озвучу. У меня большая просьба, мы сейчас отключаем всем звук, кроме ведущего. Если кто-то что-то хочет написать, напишите. Если кто-то что-то захочет сказать, поднимите руку, и мы включим вам микрофон. Алекс, пожалуйста, вам слово. Всем привет! Ну, у меня будет, наверное, не одно слово, вот. А, а много, очень... много хороших, да. добрых а, слов. Вы знаете, на самом деле, я так понимаю, что у нас с большинством из вас а, 7 часов разницы, то есть я живу в прошлом, то есть а, на 7 часов раньше у меня как раз сейчас 12 часов дня, и поэтому я могу вас потом по знакомству спросить, а, ну, как там в будущем, что происходит на 7 часов позже, чтобы я, может быть, успел подготовиться. Так что у меня такие... А, эгоистичные цели перед сегодняшним вебинаром. Вот. вы гости из будущего, да? Да-да-да, вы все гости из будущего, да, я из прошлого, да. Ну, как вы знаете, в Нью-Йорке тоже такая слишком горячая такая пекла, можно сказать, с точки зрения карантина и то, что происходит, поэтому мы более-менее с вами на одном, в этом смысле а друг друга, я думаю, будем понимать, что происходит. Я постараюсь поделиться все, что накопилось до сегодняшнего дня, кроме вируса. вот. Поэтому, опять же, если кто-то хочет кашлянуть или чихнуть без проблем, чувствуйте себя свободно. Это совершенно безопасно, по крайней мере, во время вебинара. Я надеюсь, что я не буду сильно кое-что повторяться, тем не менее, что-то повторится с прошлого вебинара, кто у меня был, потому что многие вещи, которые работают и с детьми, работают также со взрослыми тоже. Поэтому мы как минимум, те, кто уже слышал, мы просто закрепим информацию, а те, кто не слышал, получат ее заново. И я надеюсь, что у нас будет достаточно интерактивно, потому что, мне кажется, это наиболее интересная важность, если мы сделаем интерактивно, когда вы можете спрашивать вопросы. Мне Марина передала список вопросов обобщенный, что на данный момент вас интересует. Я постараюсь ответить, дать свое мнение, но не более того. То, что вы видите на экране, это такая полушутка, чтобы вы не удивлялись, что это то, что меня организаторы попросили, это вот именно спаривание черноморских брюхоногих моллюсков. Я понимаю, что это вас, конечно, интересует достаточно серьезно, но тем не менее сегодня мы займемся немножко другими темами. Итак, у нас совсем скоро наступает Пейсах, если не ошибаюсь, 8 вечером заходит. Восьмого вечера, да, в среду вечером, да, ну, совсем осталось чуть-чуть, поэтому вот это название, да, предпасхальная 11-я казнь египетская, может, так считается, что это казнь или испытание на стойкость, с нашим партнером, кто бы ни был, это да, супруг, супруга, или вообще без партнера, как бы вот. Знаете, такая шутка, да, это же вот уже третья неделя карантина. Знаете, я там сейчас слышал, что многие даже боятся снимать деньги из автоматов банковских, потому что думают, что они заражены. Я не врач вирусовок, я не знаю, так это или не так, но я просто вот написал, если вы видите здесь шутку, это же надо было так людей напугать, что даже евреи боятся брать деньги в руки. Представляете, что происходит? Теперь, как я уже сказал, да, я не вирусолог, и я не как бы не экономист, я не могу вам сказать, что будет дальше, и с экономическими проблемами, но я психотерапевтирую, я продолжаю работать в принципе на полной ставке, только через телефон онлайн и говорю со многими людьми. И я вижу, как то, как решает как вопрос с моделями поведения, да, которые могут увеличить или уменьшить шанс сломаться психологически или физически по дороге. Так что давайте попробуем так сделать, чтобы, может быть, если наломать, я думаю, что все мы наломаем дров, включая меня, что мы выйдем из этого вируса с наименьшим количеством дров. И, а, как вы понимаете, вот то, что я здесь написал, если вы думаете, что у меня совершенно другая ситуация, или что у меня все так просто решается, там, моей семье с детьми и так далее, что без проблем, а, и вы понимаете, да, что а, то, что вот здесь написано, что все психологи онлайн, могут не все, но большая часть, которые предлагают вам справиться с этой тревогой, тоже таким образом сами решают свои проблемы с тревогой, которые, я надеюсь, есть у каждого. Мне трудно представить себе, чтобы ее не было, включая психологов и психиатров. А, вы знаете, я еще вам скажу одну вещь. Знаете, перед тем, как мы сюда перейдем... Сейчас, Секундочку. Секундочку. А, вы знаете, то, что происходит сейчас, это еще интересная вещь, что, наверное, впервые за много времени, что, что сегодня происходит, это стало ответственностью вообще каждого человека, а не только государства или каких-то там служб, чтобы не заразить или заразить другого, сидеть или не сидеть дома. То есть сегодня, в принципе, от каждого из нас зависит, как долго будет продолжаться карантин, и как много людей а, пострадает от этого. И мне кажется, да, как я вижу, наша задача с вами, да, как бы каждого конкретного из нас, это на самом деле качественно пережить этот период, остаться здоровым, как физически, так и психически, и когда все начнет более-менее успокаиваться, устаканиваться, а, чтобы у нас был с вами остаточный ресурс а, начать нашу послекарантинную жизнь перейдем, это я упоминал на прошлом вебинаре, значит к такой, буквально быстро прибежим по ней, по пирамиде Масло. я думаю, что многие из вас ее слышали и знают, есть базовые уровни, которые вот, физиологические потребности да, там, голод, жажда есть следующий уровень потребность безопасности, чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач эти уровни, обычно мы с ними имели дело, может быть я, я надеюсь, что большая часть из нас все-таки а, на более верхних уровнях, да, там, где потребности в принадлежности, в любви, а, в уважении, в а, потребности познавательные, там, знать, уметь а, там, читать, понимать, исследовать, эстетические потребности, потребности в самоактуализации, как бы верхняя часть пирамиды, мне кажется, большая часть из нас а, до карантина все-таки решала последние 4-5 а, уровней пирамиды. Что получилось в карантине? к нам мгновенно прибавилось, ну, мне кажется, большинству из нас прибавилось опять эти базовые две. Здесь какая проблема? Во-первых, что нам приходится сейчас решать все пять, все шесть этих, даже 3, четыре, пять, семь уровней сразу. И это, конечно, вызывает достаточно большую тревогу. Они смешались. Проблема, значит, вся, вся соль в этой пирамиде в том, что... Пока вы не решите базовые, скажем так, базовый первый уровень и второй, вы не можете э, качественно и нормально подниматься выше. И так как мы сейчас решаем, э, многие из нас, первые две, поэтому нам нужно пробовать наиболее э, сбалансировать первые два, чтобы потом подниматься дальше. И этим мы уменьшить, уменьшим тревогу. Э, опять же, если бы это было, как я говорил раньше, э, на ближайшие, там, если бы мы знали, что нам всего лишь нужно там, недельку продержаться, все было бы по-другому, могли бы напрячься, собрать все свои силы в одну кучу и заняться всеми этими уровнями, и вполне возможно, могли бы бы их пройти. Но, как, наверное, многие из вас уже понимают, карантин достаточно затянувшаяся вещь, то есть, это будет продолжительное время. Я, опять же, понятия не имею, сколько это будет. По крайней мере, я вижу по Нью-Йорку официально до конца апреля. Мне, у меня ощущение, что это будет еще и дольше. То есть, я себе, в принципе, делаю ожидание, что это будет дольше. Я скажу, почему важно сделать ожидание, что будет дольше. Во-первых, вы можете рассчитать свои силы. То есть, мы сейчас говорим про, если я сравню, как я сравнил в прошлый раз, забег не на 100 метров, когда вы выложитесь полностью. Да, когда я сдавал физкультуру, я 100 метров пробегал, и а, падал в но и да, пробегал 100 метров. Если вы бежите а, марафон в 5 километров, вы не можете себя вести, как и на а, 100 метровке. А Что? Алекс, а. продолжайте, пожалуйста. Выключите компьютер. Выключите двух компьютеров. Своих, ну, да. пожалуйста, все Хорошо. А, вы, кстати, мне ну, мне тоже пришло а, в голову, вот, я вчера вспомнил это еще знаете чтобы сравнить как психологически это работает я помню что вот помимо марафона и стометровки еще я помню когда меня призывали в армию допустим на два года я служил там так получилось я служил и в российской там и потом в израильской армии когда меня призывали на два года то я в принципе у меня были ожидания я рассчитывал свои силы на два года когда же меня призывали на короткие военные сборы, да, которые там были а, пару недель или месяц, а, это была другая история. А, я вам скажу, периодически мне было даже тяжелее в какой-то момент на коротких сборах, потому что у меня было ощущение, как бы, да, что, вот, что это будет очень коротко, а, что это будет менее болезненно, и у меня ожидания были совершенно другие. Или, допустим, знаете, там еще есть такое сравнение а, со следственным изолятором и тюрьмой. Знаете, кого сажают на много лет? А, очень часто людям а, в следственном изоляторе, в, на короткое заключение, много тяжелее. Потому что у них есть надежда, что вот скоро все закончится, и все будет как раньше, и они не планируют себя, что они будут а, на долгий срок. Те, которые идут на долгий срок и понимают, что долгий срок, они начинают а, по-другому смотреть на это, они начинают жить, учиться жить в новых условиях, и стресс, как ни странно, уменьшается. Вот. Поэтому на данный момент, да, желательно, опять же, еще подчеркиваю, ориентироваться что это будет длительный процесс, понять, что это достаточно может быть надолго, мы не знаем, насколько но это может быть долго, это вполне возможно позволит вам снять часть стресса и иметь меньше разочарований, потому что ваши ожидания будут достаточно другие. А, то есть все смешалось в доме Обломовске, да, все эти а, уровни пирамиды. А, давайте я еще скажу, опять же, так, такая, может быть, теория. Меня вот там спрашивали, почему есть разница, я они видят разницу, допустим, а, реакций. Я, опять же, очень обобщаю, ребят, очень-очень обобщаю, потому что все мы по-разному. И тем не менее, да, почему периодически мы видим достаточно а, разную реакцию Например, там, в Западном мире и в странах бывшего Советского Союза там, или Восточной Европы, я вам скажу, как это интересно работает, есть такая вот расщепленность психологических реакций. В принципе, значит, что происходит? Там, где люди, сейчас не важно, какая страна, там, где люди чувствуют себя менее защищенными социально, да, с социальной точки зрения, это также имеется в виду, я вам скажу интересно, не только по странам, но также и по районам и по городам, где люди где-то чувствуют себя менее социально защищенными, где-то более. Да? Там, где в тех районах, городах или странах, где более сильная медицина высокая степень готовности как бы, этой системы там, к там ситуациям, то на самом деле да, Люди воспринимают угрозу более серьезно да, и распространяют информацию о мерах предосторожности, там, самоизолируются, отменяют максимально там, все, что можно, и там, доброжелательно могут быть менее агрессивно подшучивать друг а, на друга. Там, где а, в районах или там странах, где более высокий уровень, скажем, а, бедности, меньше социальной защищенности, да, а там чаще всего мы можем увидеть, где люди демонстрируют более такие острые, а, поли, а, такие более полиз, а, поляризованные а, а, реакции, да. то есть чаще всего мы там можем увидеть это как, а, или это больше паническое, да, что вот мы все умрем, как бы это ужас, кошмар, вот. или вторая, вторая, то есть такая черно-белая, да, вторая крайность, что мы отрицаем, начинаем отрицать, да ну, там это же это обычный грипп, и на самом деле там приписывают эти смерти, от гриппа умирает больше и так далее, да? и а, то есть, вот так вот мы можем видеть, да, почему такая поляризация в, в некоторых местах, районах, городах и странах. И, опять же, да, наша главная, мне кажется, наша задача, да, как и психологов и ваша, да, в такой ситуации помочь вот уязвимым людям, да, чтобы просто пережить вот этот вот стресс, чтобы всю эту ситуацию в семье и так далее, как бы, сохранить. Давайте идем дальше. Смотрите, что, опять же, я не могу предвидеть, что будет... Дальше, но тем не менее, основываясь на какой-то практике, на исследованиях, которые были сделаны до и на примере других а, чрезвычайных обстоятельств, а, что может быть? Наверное, вы слышали, да, что может быть? Может быть а, всплеск развода. Смотрите, что интересно. На самом деле, то, что происходит сейчас, карантин, катастрофы бывают достаточно разные. Я вам скажу, что. А, значит... Что общего, да, между там, всеми, которые, получается, стресс вокруг, да, а, вокруг нас всех, потом а, в карантине мы сейчас находимся, долгое нахождение в четырех стенах, а, после, помимо этого, вместе с этим, обострение существующих или скрытых конфликтов, которые есть практически в каждых отношениях, и это может привести к импульсивным а, разводам, опять же, это такое обобщающее, да, а, между прочим, здесь вы видите а, такую полушелочную картинку, да, что а, глава медицинского а, Минздрава а, Англии а, всех, а, как сказать, всех уговаривает, да, чтобы а, рекомендует, чтобы вы сдержались от поцелуев и всех других а, там, обнима, обниманий, и всех других а, экспрессий своих, а, ну, своих чувств. И внизу приписка, а женатые пары могут продолжать, как обычно. Ну, это шутка, может быть, и нет. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, что интересно еще. В результате сегодняшней эпидемии многие пары оказались, скажем так, в домашнем аресте друг с другом. В течение двух, трех, четырех недель. Я думаю, что это может быть и больше месяца и так далее. И опять же, это может вызвать, как вы понимаете, новые конфликты. Интересно, а пиковое время развода, я говорю про США, может быть, это и у вас тоже, обычно наступает после зимних и летних каникул, когда пары проводят длительный период вместе. Я не знаю, как у вас. У вас есть какая-то, не знаю, по-вашему, есть какая-то статистика на это и все, и а, свой собственный опыт, не знаю. Ну, подумайте. А, может быть, кто-то слышал, а у нас... В США есть периодически такие ураганы, которые такие, достаточно приносят большие катастрофы. В частности, в Нью-Йорке, вообще на западном, на восточном побережье, в Америке, а на восточном побережье, в частности, в Нью-Йорке, то, что меня лично затронуло, был ураган Сэнди 7 лет назад. И тоже было ожидание вначале, что он... Я скажу, что произошло. Допустим, я, и как многие другие кто живет на побережье, живу прямо на океане, пришлось на три недели быть в эвакуации. То есть очень много людей, огромное количество людей, я думаю, что намного больше, то есть миллиона людей были в эвакуации, две-три недели у каждого по-разному. И было также ожидание, да, то есть такое, такое предупреждение ходило, что это увеличит... Потом количество даже браков и увеличит количество рождаемых детей и так далее. То такой будет baby boom. Как это было уже, на самом деле, до этого, когда было 9, 9 сентя... Ой, извиняюсь, 11 сентября. Вы помните, когда близнецы разрушились. Как раз-таки после 11 сентября, да, мы видели то, что был всплеск всплеск браков и совместной жизни, то есть воссоединение, и также был такой небольшой, но был бэби-бум. Интересно, и, та, и другая, то, и, и другое, это катастрофы, но они на самом деле очень разные. Я объясню, что именно. Смотрите, что получается. Ученые заметили, что число разводов в конце, из ну, середины 20 века и дальше, особенно в 21 веке, особенно в 21 веке, или конец 20 снижается после, то есть число разводов, да, я подчеркиваю, часто снижается после катастроф, которые инициированы были именно людьми. То есть, это что значит? Это, допустим, война, террористические атаки, как 11 сентября, как Вторая мировая война и так далее. То есть, те, которые были инициированы специально людьми. А вот после стихийных бедствий, ураганы, эпидемии, там, Экономические потрясения, даже землетрясения. Разводы имеют тенденцию к увеличению. Очень интересно, я, например, раньше об этом не знал, когда стал этим заниматься, мне было интересно это увидеть. Я, опять же, не знаю, эти данные по западному миру, большей частью по Америке. Я не знаю, как это работало, мне очень интересно, как-то у меня нет статистики, я не знаю, есть ли там точно такая статистика. Нам надо, нам надо заняться этим вопросом, я тоже не знаю такой статистики. Да, Интересно посмотреть, что было, допустим после, допустим, после Чернобыльской катастрофы, что было после, когда перестройка началась, когда был дефолт и так далее. Вот здесь, да, вы видите на картинке, это написано, может, сейчас, Marriage, Divorce, Rate. Уровень разводов и а, браков, да, вы видите, да, когда была Вторая мировая война, вот конец Второй мировой войны, а, браки просто подскочили неимоверно, да? вот, а когда были, а, когда была большая экономическая депрессия в конце 20-х и когда здесь были большие спады в 2000 году и так далее, очень-очень-очень количество браков уменьшилось. То есть это очень интересно. Почему? Ученые на данный момент, да, как они объясняют, разводы имеют тенденцию к увеличению, поскольку, как вот сейчас то, что у нас происходит, поскольку вместо большой гибели людей и относительно концентрированного физического ущерба население столкнулось сегодня относительно с небольшой гибелью людей. То есть это не как на войне или там, когда 11 сентября сразу погибло огромное количество людей. Но сегодня широко распространенный физический ущерб, да, мы его ощущаем. Если после 11 сентября, как я сказал, люди остро ощутили смерть, но большинство суки, не столкнулись с большим увеличением ежедневных стрессоров, да, как сегодня, продолжительное время, и они не были социально изолированы, да, то сегодня это сказывается реально на когда мы живем вместе с кем-то, то есть в партнерстве или в браке и так далее. Люди обычно ищут безопасность перед лицом угроз таких вот ярких и становятся ближе к своим источникам комфорта. Да, это по теории привязанности, то, что происходит опять же, да, когда именно люди инициировали, э, не все, конечно, а некоторые э, вон и так далее. А после, вот интересно, после урагана Сэнди, то, что здесь было 7 лет назад, другие стихи стихийных бедствий. Здесь был еще ураган Катрин и так далее в США. Ученые немножко изучали, что происходит, и также думают, что после карантина мы посмотрим, да, что будет через год, через полтора. Просто интересно посмотреть, так или не так. Я не знаю, я боюсь, что никто еще не знает. Люди со, столкнулись вот сейчас, что сталкиваемся мы, со значительными перебоями во всех аспектах своей повседневной жизни, правильно? экономическими стрессорами мы столкнулись, разумеется, и повышенной тревогой очень долгое время, и депрессией, да, может быть даже, которая, конечно, приводит к отношениям и к переломным моментам. Я уже молчу о том, что вообще, если мы возьмем статистику, я, у меня ощущение, что статистика... Вы знаете, я не буду говорить про СССР, я, честно, не помню. Но, по-моему, сегодняшняя статистика Восточной Европы, включая и ваши страны, и Америку, и многие западные страны, то, вот вы видите, да, что да, американская статистика с 70 х по 2000-е годы остается более-менее похожей. То есть плюс-минус, вот вы видите, красные это разводы. Плюс-минус 50% разводов. То есть это было еще и до карантина. Да? Мы... У нас это, да, это характерно, это такие цифры, 50% приблизительно. Да-да-да. Теперь вопрос, что мы сейчас можем сделать сейчас, да, когда у нас, помимо того, что у нас и так было 50% разводов, что мы можем сделать сейчас, как пережить и как выжить и как можно с меньшими потерями сейчас немножко грышу, немножко разбавить. Можно я включу одну вещь, маленький-маленький, там буквально на 2-3 на минуты, на 3 минуты видеоклип? А, если вы не против, включите себе звук, ну не самый большой, чтобы вы слышали что-то так. И посмотрим, да, а, как мы будем решать вот такую ситуацию. Я думаю, я, могу... зву... я думаю, что звук э, не, наш... не должны наши участники включать для того, чтобы слышать. Вам а, не, не, не, не. Я не да. себя в колонках, да, чтобы да. продолжать. Да, да. Да. Да, спасибо. Включайте, Алекс. Я включаю, а вы мне скажите, нормально слышно или нет. Да. да. Не очень. Не, вот ты сейчас звук выключишь. Я там выключил. Пойду да? Я очень извиняюсь. У меня ощущение, что вы его не видите, да? Мы видим и мы слышим. Видим хорошо, слышим не очень хорошо. А, а вот так? Как лучше. Видно хорошо и слышно. Поверьте, самое безопасное сейчас. Побыть дома. Окей. Okay. Um... Переходим мы к следующему слайду, как не убить ближнего своего. Опять же, не убить, это я надеюсь, что это в кавычках, потому что то, что я наблюдаю сегодня, когда говорю вопросы со многими людьми и наблюдаю за собой периодически, что главная опасность большинству, все-таки на сегодняшний день, на сегодняшний день большинству, не совсем от вируса, а изнутри в семье. Да, то есть как вот не нарушать этих двух заповедей да, не убей и продолжать возлюбить ближнего своего, как самого себя а, значит я отобрал для вас вы меня слышите? нормально сейчас? да, да, хорошо слышно, а, Алекс да, все хорошо да, слышно, да хорошо. Ну, смотрите а, как я уже упоминал раньше, никто не был готов к такому домашнему аресту и изоляции да, то есть сегодня многие а, семьи, пары или одиночки должны проводить 24, 24 часа сутки, а, сутки вместе. Да? Опять же, это не значит, что а, и это вырабатывает массу, как бы, массу а, тревоги и даже агрессивного поведения. Тем не менее, это не значит, да, что если семьи страдают, что это плохие семьи, или нет душевной близости, или там накопились огромные проблемы в семье, которые раньше не решались и так далее, просто очень если раньше мы могли решать эти проблемы тем, что мы как-то дистанцировались друг от друга, кто уходил на работу или на учебу и так далее, то есть мы как-то держали а, этот баланс, поддерживали, то карантин нас просто взял и буквально за считанные дни и часы сократил эту дистанцию и продолжает удерживать эту дистанцию очень коротко, очень долго. И поэтому мы видим а, неприятные эффекты, вплоть, опять же, более крайние, да, мы видим психологические расстройства и семейное насилие. На самом деле, список семейного насилия я явно вижу и просто ежедневно пытаюсь с своими клиентами как-то как эти вещи обсуждать. Я уже молчу о том, что к дистанционной работе там, или учебе у детей мы тоже не были готовы совершенно. Пробегу быстро-быстро, да, минимально, что может помочь, то, что, чему меня учили когда-то даже в университете, на работе. В режиме кризиса, да, что может помочь? Режим. Сто раз, наверное, вы уже слышали, да, уже куча вебинаров и так далее. Я просто чуть-чуть подчеркнул, что там важно, что должно быть внутри, да, и почему важен режим. Режим дает ощущение контроля какого-то над жизнью, то, что контроль, который вы потеряли или частично потеряли, когда случился карантин. Да. Контроль – это вообще одна из ваших базовых вещей, когда мы чувствуем себя, что мы контролируем ситуацию. Ощущение потери контроля просто поднимает нашу тревогу колоссально. Я приводил пример в прошлый раз из той же серии, почему многие люди боятся летать на самолете и намного меньше боятся ездить, ездить на машине, особенно когда они за рулем, по этой же причине, да, что есть, когда они за рулем, есть ощущение, что они контролируют ситуацию, хотя в реальности это на самом деле намного меньше, чем в самолете. А в самолете у них нет ощущения, что они контролируют Полет и безопасность, и поэтому тревога возрастает, просто чтобы вы знали, как это работает. Очень важно да, сесть, расписать э, режим как минимум взрослым. Да, э, я не буду сейчас про детей говорить, но их включать очень важно. Да, расписать как можно больше из того, что реально, реально для вас сделать э, на сегодняшний день. Потому что если там будут нереальные вещи, это б, э, будет дополнительное разочарование то, что вам не нужно. Не надо делать его супер жестким. И тем не менее, если что-то не сработало, в какой-то час вы не смогли сделать, переходите сразу к следующему часу, то есть чтобы у вас было ощущение, что это соблюдается. Очень важно, да, очень важно, а, то, что я добавил зеленым, а, время, время для себя. Да, значит, допишу, скажу еще до, вот просто в режиме, а, я вам скажу пример, да, а, даже вот мне кажется. Все видели эти клипы, да, как там итальянцы, испанцы, там, выходят в определенное время там, на балкон а, петь или а, аплодировать врачам, или полицейским, пожарникам и так далее в определенное время. Ребят, а когда есть вот такое расписание по проекту, каждый день, допустим, в такое-то время вы что-то делаете определенное, это дает ощущение стабильности. Поэтому это достаточно важно. Менее важно, что вы делаете, важнее, что это будет по режиму даже если вы даже такие вещи как новости смотрите, понимаешь что у кого-то это может быть обсессивно, компульсивно смотреть новости если вы можете себе сделать выделить допустим пару раз хотя бы в день там, по 15 минут да и не желательно не перед сном именно на новости все остальное новости постараться если это возможно убрать по поводу время для себя Просто it's a must. Вы обязаны включить в расписание. Что это значит? Что человек, то есть вы, если вы один, или если вы с парой, или больше людей есть дома у каждого, чтобы было время, когда принадлежит только ему ли ей. И делать, что хочет. Хотите, можете просто там сидеть, неважно, там, в Инстаграме или в Фейсбуке. Смотреть какой-то там фильм, играть какую-то игру компьютеру, неважно, там, запереться в ванне или в туалете, и неважно, что вы там делаете. Никто вас в это время не трогает. И дать э, своему партнеру э, такое же право, но опять же и требовать, э, что, вы, что вас не трогают и вы также не трогаете, что бы ни произошло. Если вы это не внесете в расписание, его не будет, он просто улетучится, и э, ваши близкие просто не будут его соблюдать, потому что его э, вы не включили. Идем дальше. Между прочим, если у вас какие-то вопросы или а, заметки, замечания, пишите в чат, потом а, Марина мне озвучит. А, держать дистанцию. Дистанцию, я имею в виду, не как у нас сейчас а, 6 фит, я не знаю, как это, сколько это будет по... А, у нас же не, уже, нас же не им, имперские еще мерки, да? У нас, здесь, ну, у нас от полутора до двух метров, да, считается, О, социальная да. дистанция. Да-да-да, вот социальная дистанция у нас 6 фитов. Я думаю, что это то же самое, скорее всего. Uh, иметь в виду не эту дистанцию это само собой, вы держите насколько это возможно, в семье я не знаю uh, если вы до карантина да, видели своего партнера uh, 2-3-4 часа в день не больше да, там, uh, утром убегали, разбегались, вечером приходили что-то вы вместе делали попробуйте оставьте uh, попробуйте это сразу вот сейчас не наверстывать да. уже ощущение, да, что вот Столько появилось сейчас развивающих вебинаров и игр, всякие и так далее. Там начать задушевные разговоры, часами вести. Попробуйте резко сейчас не сокращать дистанцию. Очень мало, малыми шагами. Максимально дать возможность человеку свое время, свой, как бы свой space, да, свое, свое место, чтобы было. Потому что... То есть лучше приближаться друг к другу постепенно к членам семьи, да, включая детей и взрослых. А, вам нужны маленькие шаги. Вы это, еще раз повторяю, это марафон. Вам нужно маленькими шажками двигаться друг к другу. А, если у вас нет свободной там, комнаты отдельно для каждого, да, вы можете там, просто выделить какой-то угол или что-то, не знаю, там, для детей даже с этого поставить палатку или для взрослого, что человек может делать там все, что угодно. И в этом углу его ли ее никто не трогает в это время. Да? А ваши домашние могут привыкнуть, а могут и не привыкнуть. Если они не привыкнут, не соблюдают, значит, вы периодически будете на них рычать. Это окей. Мы сейчас в такое время живем. Ничего страшного, если вы а, выпускаете пар своим рычанием. Я думаю, что это не смертельно. Я не имею в виду, что это будет... А, как это назвать, домашнее насилие. Это, это не, я не имею в виду домашнее насилие, совершенно другая вещь. Теперь реалистический подход. Попробуйте, опять же, да, когда, соблюда... когда пишете свое расписание, не требуйте от себя немыслимого, да, чтобы вы не превратились в того да, человека с инстаграма, который там утром да, встает, занимается зарядкой, а сам потом со своими... Близкими, начинает работать дистанционно. Параллельно этот человек же смотрит всякие оперы и вебинары по повышению своего интеллекта и профессионального опыта и так далее. Потом еще успевает всех утешить на фейсбуке и параллельно себе там спланировать рабочий план что он будет делать после того, как закончится карантин. Ребят, таких суперменов достаточно, на самом деле, практически нет. и не знаю вообще, существуют ли они. Скорее всего, они существуют только на, на онлайне. Вот. Поэтому, если вы замечаете, что вы на самом деле просто не знаете, что делать, если вы мечетесь с конца в конец, достаточно того, что если вы не срываетесь. И даже если вы срываетесь периодически в панику, это окей, сейчас это нормально, это сейчас новая норма, это окей. Мы сейчас привыкаем, мы сейчас живем а, в такое военное а, время. Психика наша до сих пор адаптируется, мы не были к этому привычны. У кого-то это может взять несколько дней, у кого-то недели, у кого-то недели. На это уходит куча сил на адаптацию, поэтому вам важно сохранить эти крошки а, своих ресурсов, чтобы потом их а, использовать дальше. А, следующее. Эмоциональная колбаса, да, как я ее называю. Uh, <clears throat> uh, сейчас, секундочку, uh, что хотел по поводу эмоциональной колбасы сказать. Uh, как я уже сказал, uh, к реалистическому подходу, опять же, это нормально, что если у вас будет швырять там, uh, того, что там, вы утром встали, вы можете чувствовать себя достаточно, uh, если вы нормально, хорошо поспали, конечно, что у вас масса сил, энергии, и так далее. А после обеда вы понимаете, что вы много что не успели, или сделали со всеми то, что думали, и начинается а, паника, а, агрессивность и так далее. А, будете чувствовать себя что, совершенно безвольным человеком или идиотом. Это окей, это нормально, да? А, вы представляете, что так, скорее всего, чувствуют, ну, наверное, просто миллионы-миллионы, наверное, подавляющее большинство людей в мире, а, которые тоже сейчас на карантине. Вот, поэтому дать себе немножко выпустить пар. А, это окей. Потому что, если вы будете сдерживать себя и свои эмоции, мы потом про эмоции отдельно поговорим, когда будем обсуждать вопросы, как, как общаться с ближним. Если вы будете скрывать свои эмоции и не, не говорить про них, то на самом деле есть шанс, что разовьется даже какого-то рода и соматика, и посттравматические симптомы и так далее. Следующее, не торопиться делать выводы. Даже если вам кажется, да, что никто вас не уважает и не любит, да, всем пофигу, что вы там делаете, или что вам неинтересно стало с вашим партнером что-то делать, или даже с детьми и так далее, и что вы, скорее всего, всех уже не любите, ненавидите и так далее, и что вы хотите всех прибить, ребят, не торопитесь делать выводы, что это будет теперь всегда. Вы, скорее всего, увидите, что после того, как закончится карантин... И ваше мнение, приоритеты поменяется. И вы поймете, может, что а, также, вас, что вас, тем не менее, уважают и любят. И а, просто сейчас время немножко другое. То есть не торопитесь делать выводы вообще ни не, а, не по каким делам. И, как я уже говорил до этого: а, берегите свои а, силы, а, это ваш главный ресурс. Потому что, знаете, мы, опять же, мы да, можем подумать, что вот сейчас карантин, ну, допустим, представьте себе там. В мае, там, какого-то числа мая, 1 мая, там, я не знаю, 9 мая будет победа. Мы закончим, тут из вас закончен карантин. Ребят, вы же не можете сразу за один день войти обратно а, в ту же реку, которая была до карантина. Я думаю, что понадобится достаточно долгое время, может быть, даже не меньше, чем на карантине, чтобы вообще привести себя в порядок и войти в обратную эстезию. Я уже не говорю там, про экономические изменения, что произошли. Это очень долгий забег, это очень долгий марафон. Вам нужны эти силы, и, пожалуйста, поберегите их сейчас. В любых мелочах. Я вам скажу, что если вы сможете сейчас высыпаться достаточно и нормально более-менее кушать минимально, то вам а, то победит тот, у кого хороший сон, и кто бережет себя. Ну, В принципе, так на войне. А, и еще одну вещь хотел сказать, что происходит также... А, картинки просто чтобы вас улыбнуть да? ну, наверное у кого то так происходит сейчас э, также активизируется большей частью подсознательно это страх смерти да? то есть э, потому что корон... э, потому что вирус приносит смерть э, какому-то конкретному количеству людей мы никто не можем точно сказать даже если мы моложе чем 60 там, или 50 лет что нас это обойдет безвозмездно без проблем Uh, если риск умереть, это вызывает страх смерти. Да? Uh, страх смерти вызывает, если позитивные, могут быть и негативные вещи. Uh, я вам скажу, что, с одной стороны, позитивно, что здесь uh, осознание конечности жизни. Да, это вызывает тревожность, но и также uh, вызывает ценность uh, жизни, не забудьте. Uh, потому что, знаете, uh, если вы, наверное, опять же слышали, да, страх смерти, тем больше чем меньше жизни в самой вашей жизни. Если вы, в принципе, до карантина не очень были довольны своей жизнью, своими отношениями, своими близкими и так далее, и думали, а потом, когда ему сейчас а, там, дети вырастут, и мы уже там, разберемся а, со своими партнерами, что и дальше, и там, наконец-то я там найду то, что я хотел, работу и брошу эту, которую терпеть уже не могу и так далее. Вот а, чаще всего, а, может быть, вот в, такой, а, в такой ситуации людям будет намного у людей намного больше страх смерти, потому что они, в принципе-то, и толком-то и не жили, да. А, знаете, когда-то читал очень давно а, Ремарка, а, который писал «Три товарища», мы бы слышали, там, на, на, на «Западном фронте без перемен. У него есть книжка, очень небольшая, небольшой рассказ а, «Жизнь взаймы». Там как раз про это. Очень-очень рекомендую, если сможете, просто потрясающе, да. А, Он экранизирован, по... кстати, есть фильм по а, да, не знал, не знал. А, не знаю, как экранизация, но на самом деле там потрясающие а, вот эти вот, в принципе, мысли, а, как можно жить здесь и сейчас, и в то, в то же самое время вы не отрицаете, что вы хрупкие и уязвимы. Вы не отрицаете, что вы можете умереть, наоборот, вы это принимаете. Как только вы принимаете, что смерть возможна, на самом деле вы можете понизить свою тревогу и начать думать, что вы можете сделать здесь и сейчас. Да? А, Опять же, да, да, да вот здесь шу... Нет, такая была минимальная шутка, да, что можно э, сделать, даже если вы находитесь э, с партнером и немножко э, кто-то мне упомянул, да, немножко разбавить обстановку, кто-то мне упомянул, что, э, не помню, с какой, с, с Украины или кто-то кто среди вас сказал, что сейчас невозможно, э, не пускает, не, не разрешает выходить э, вместе людям, только если с собакой, да, то есть можно... В принципе, сейчас в большой, в большой цене домашние животные. особенно. Да, посмотрите, да. вот посмотрите, можно сделать и такой вариант. <смех> это шутка, но тем не менее. Вот. Знаете, просто хотел вот теоретическую часть окей, закончить на этом. Запомните вот этот вопрос, позитивная нота. Да? Должно быть хотя бы что-то, что вам нравится в карантине. Да? Что это? А, вот А что у вас, потому что не для всех карантин работает негативно. Это не так. Есть люди, которым наоборот это в кайф, да, то есть или у них сильно так уж много не у меня есть клиенты, которые говорят, а у меня ничего не изменилось, я работал из дома все время, и мне пофигу, что там происходит, у меня есть свой интернет, там, э, или, там близкий человек, который рядом, и у нас все прекрасно, да, как бы. Есть, которому, у которых это работает. Но, тем не менее, э, если потом поделитесь, или после вопросов, когда мы спросим, э, вы вы скажете. Теперь, Марин, если нет каких-то вот явно вопросов вот по тому, по той информации, что я сказал, мы можем перейти к вопросам, которые вы мне посылали. есть вопросы, которые прислали заранее, но вот сейчас одна ремарка такая была в чате: что сейчас да. по новостям передают, что увеличилось количество психиатрических заболеваний уже сейчас, хотя прошло немного времени, уже заполненности психиатрических клиник. А ну, Весеннее обострение, во-первых, наверное, сезонная какая-то здесь есть закономерность, уже вот эта стрессовая ситуация влияет. Я да. хотела сказать, что когда мы выбирали вот эту тему, тогда еще не очень гулял мэм, который сейчас все видят такой небольшой ролик, когда у молодого человека спрашивают, какой вариант проведения карантина, он предпочитает вариант А с семьей и с детьми, или вариант Б, и он отвечает, вариант Б, не послушав его. Mm -hmm. вот, поэтому есть люди, которые действительно предпочитают быть одни, а есть, которые пытаются как-то найти ответы на вопросы, чтобы наладить свои взаимоотношения. И знаете, как раз я этот мем увидел только сегодня, прям буквально за час до начала. И знаете, вот мне сразу бросилось в лицо, вы заметили вообще, что там играет роль именно мужчина, именно мужчина про это говорит? Такое ощущение, что женщины счастливы оказаться в карантине с семьей, они счастливы заниматься домашними делами, заботиться обо всех. Бедные мужчины, как бы а, они, вот им больше всего не повезло. А, как раз ваши вопросы... Да, вот Вы я думаю, что наши вопросы немножко давай, развенчают этот давай. миф. Да, вот, да, да. Давай. Один из вопросов, знаете, так, несколько вопросов, которые я обобщила в один, но вот один из них звучит так. Прошло две недели, как мы по максимуму все дома, муж, я и двое детей. И постепенно нарастает напряжение. Я думала, мы вместе можем много сделать в общении, в совместных играх. Муж не хочет смотреть фильмы, не хочет играть все время э, находится один, все время в телефоне, почти все время молчит и даже спать уходит на диван. Я думаю, что у него есть кто-то на стороне, и он из-за разлуки переживает. Вот такой вот вопрос. А, да, я вам скажу, что я и здесь с этим э, сталкиваюсь. Знаете, перед тем, как я вообще начну говорить, вы, думаю, отдаете в отчет? Вот смотрите, сидит перед вами такой бредоколовый мужчина который якобы все знает. Не, нифига. Я тоже вырос на территории СССР. Я также мужчина в этой мужской, достаточно шовинистической обстановке. И я попробую да, как бы вам сказать, что я чувствую и вижу, и как со стороны мужчины, который прошел всю эту предысторию, и как со стороны мужчины, который живет уже в другом месте. Опять же, это не факт, да, что вы понимаете, что все мужчины, которые приехали сюда, они просто изменились и стали просто совершенно другими. Это совершенно не так. И тем не менее, это возможно. Давайте я скажу по поводу этого вопроса. Как, опять же, это лично мое мнение. Да, может быть, оно основано на, на теориях и знаниях ученых. И тем не менее, еще раз подчеркнуто, мое мнение, оно, может не для всех будет работать. Похоже, да, что у, у того, кто спрашивал, да, я понимаю, что это женщина, Uh, да, были явно uh, всякие другие ожидания да, от жизни в карантине. И я думаю, что и у мужчины тоже, они достаточно нереалистичны да, для, и для их семьи, и для многих других. Uh, я думаю, что, в первую очередь, надо просто дать себе понять, да, как минимум, вообще всем, да, особенно взрослым, что карантин — это не отпуск и не шанс нагнать упущенное, да, это, uh, это выживание вместе. Да. И а, я понимаю, да, что у мужчины и у женщин это могут происходить по-другому. Да, да, а, опять же, женщины, обобщая, говорю, да, что, как правило, очень деятельно, они занимаются там хозяйством, убирают, готовят. А, опять же, это то, что социально ожидается от женщины. С одной стороны, это, разумеется, утомляет. А, с другой стороны, здесь есть и плюсы, и минусы, да, свои. А, с другой стороны, это также а, отвлекает и дает чувство что ты нужен, да, и какая-то цель и какой-то график, да. А теперь мужчины, что происходит часто с мужчинами? Мужчины кризисом адаптируются часто очень по-другому. Давайте вспомним, вы помните, когда случилась перестройка начала 90-х? А, или кто, я был в эмиграции, я был в эмиграции в Израиле, потом в Америке. И я также видел и по своей семье и по другим семьям. Кто приспосабливается быстрее? Помните, когда была перестройка? Как вы думаете, кто приспособился быстрее, когда люди потеряли работу, когда масса инженеров и преподавателей там перестали быть нужны? Кто быстрее всех нашел работу? Совсем не ту, которая хотелось? Вы помните? Вы можете... По-разному по было. Да, были семьи, где мужчины тоже находили себя в другом, но в основном женщины, конечно, шли торговать какие-то. Да да, да, да, это то, что я делал, это, видела из самых свежих что когда была перестройка там. Алекс, что-то произошло со звуком. Попробуйте сейчас еще раз. А сейчас нормально? Нет, опять вот такой какой-то плавающий. В а, да, прошлом вебинаре было вот так вот а, в я выйду и а, войду. Да. Сейчас, сейчас я... Да, Хорошо, сейчас. Да, да. А мы пока остаемся здесь и, да, и продолжим, продолжим трансляцию. Трансляцию не отключаем и запись не отключаем. Марина? Да. Да, я, вот, Если можно, пока у нас пауза и э, вот э, просто ну, у меня работает на всю громкость, я обязательно из наушников слушаю вебинар и муж тоже слышит э, вот, происходящее и очень удивило так, такие выводы моего мужа вот удивил он говорит почему человек не может быть э, ну расстроен тем что просто ему ну, некомфортно нет его там любимого дела в том виде в котором он его привык делать или нет э, достаточного количества контактов с разными людьми мужского ну, пола спасибо То есть, да, то есть он сказал, что измена или вообще какое-то отвлечение от семьи совсем не обязательно в данной ситуации. Может, плохо себя чувствуют не психически, а физически, но пожаловаться стесняется. Все что угодно. Вот я тоже думаю, что, наверное, в первую очередь, ну, не стоит думать о плохом, нужно в первую очередь о другом плохом подумать. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, Алекс сейчас ответит на вопрос, но мы озвучиваем тот вопрос, который был задан, и та тревожность, которая была в том вопросе, она вот почему-то была связана именно с изменой. Значит, наверное, какие-то внутренние предпосылки были. А да, чтобы не заниматься спекуляцией, я не знаком с этой парой, конечно, там могут быть масса внутренних предпосылок, и понятно, что благодаря этому у партнера именно идет ход именно в эту, то есть а, на самом деле как наш мозг работает чаще всего а, вытаскивать самый простой вариант который возможен, да что совсем могут быть не так. Но здесь я бы мне кажется да все намного глубже, да то есть здесь дело даже не, не не в том что что конкретно происходит, а какие причины этому. Я не зря спроси, сказал да что мужчины кризисом адаптируются по-другому, да как вы искали в эмиграции в <къем> то что я видел Uh, как правило ну реально просто подавляющее большинство именно женщин пошли убирать убирать uh, в эти uh, там uh, в домах местных людей или там ухаживать за детьми или ухаживать за другими uh, там пожилыми все не чурались любой любой работы. очень многие мужчины я видел сидели дома месяцами не решаясь надо пойти то есть намного менее гибкие uh, были да то есть uh, Адаптация берет намного дольше у мужчин часто, я еще раз говорю, я обобщаю, есть мужчины, которые во время перестройки очень быстро адаптировались во время миграции, но когда я вижу цифры, я все-таки вижу, что у женщин намного более было быстрее, у меня ощущение, что это также происходит, да, то есть, что вполне возможно в этом вопросе, да, мужчина до сих пор может находиться в таком, знаете, в, в оцепенении, да, то есть, Работу по дому не считать вообще стихии да, то есть в голове там могут мысли о смерти, там, болезни, что он заработок теряет и так далее, а, что делать, то есть тревога очень поднимается, а, и я согласен, да, сейчас, может быть, есть смысл, опять же, мы же говорим про военное положение, вам, наша задача, всегда смотрите, что, какая у вас конечная цель, если конечная цель сегодня у вас мне кажется, на марафоне это не решить, почему сейчас вот в данный момент это происходит, а чтобы пережить вместе этот карантин и чтобы выйти оттуда максимально здоровыми физически, но ну и также и психически, да, то, может быть, есть смысл на какие-то внимания вещи не обращать, а все время придерживаться тому, что поможет нам выжить обоим, да? Я потом... Там будут еще вопросы, где как бы... Эм, наверное, да, какие-то в каком-то... Да-да-да, что, что мог... какая здесь нужда у мужчины может возникнуть, да, потому что я, мне кажется, нужда женсь, э, женщины и мужчины очень часто будет разной, и вот понимание э, нужды каждого, да, э, очень будет важно. Я просто буквально вот упомяну, да, вполне возможно, да, здесь нужда мужчины, что он чувствует себя, что он стал ненужным, да, что он не может больше делать то, что он привык делать, да, там, приносить, неважно, там, типа, там, говорят, он добытчик, приносит зарплату и так далее, и этого, да, он может лишиться, то что получается, тревога жутко поднимается, и а, также поднимается вместе с тревогой ощущение а, беспомощности, да, что друг стал беспомощным, да, какая безнадежности. все как бы поднимает тревогу, это поднимает агрессию также, ребят, не, не забудьте, потом мы это обсудим. А, давай следующий вопрос, чтобы я долго не сидел. Да, следующий вопрос. Ну, тут вопрос вот как раз перекликается. Муж много работает на удаленке, даже больше, чем раньше, и попытки установить режим не удается. Он работает и днем, и вечером, и мы не можем проводить вместе вечерние часы, не хватает общения. Ну, вот mm -hmm. это вот отчасти как раз вот перекликается с предыдущим вашим ответом. Смотрите, вот еще вопрос, который вроде бытовых вещей касается, но людей это волнует. Я все время дома, я готовлю. Готовлю много раз в день, потому что всем нужно есть. Муж это не ценит, говорит, что все надоело, и капризничает за едой, как ребенок. И сын начал повторять эту модель. Я пытаюсь сказать, чтобы он сам что-то приготовил, он это умеет, но он критикует, а я все время плачу. Опять же, у меня ощущение, да, что здесь, на самом деле, дело, может показаться, да, что там партнер ожидает каких-то разносолов да, в такой да, тяжелой ситуации, да, что он какой-то дебил, что ли, и так далее. Но на самом деле это просто как симптом да, того, что происходит, вполне возможно. Да? А, да Мы с одной стороны пытаемся сократить там, походы в магазин, да, питаться из запаса, чтобы меньше себя а, риску подвергать. И понятно, что да, это как бы какая-то неадекватная реакция. Но эта симптоматика, на чаще всего подсознательная. Да? То есть это не то, что он сознательно это часто делает. Он просто жалуется в открытую. Да? А, и я очень понимаю а его партнера, да, когда чувствуется, что это не просто неадекватно, да, это просто обидно, и вот опять же, да, здесь какая вещь, что тебя а, партнеры, которые, да, выкладываются максимально, да, что, там готовить и так далее, не, не, не муж, там, не сын, не, не ценит, да, вот это как бы базовая вещь. А, я предполагаю, что, надеюсь, по крайней мере, что не муж, не сын, это не какие-то невменяемые люди. А, опять же, дело в другом, скорее всего, да, что тревожность, то, что я сказал, в чем проблема, да, была, она поднимает а, агрессию очень сильно, да, из-за того, что чувствует себя человек беспомощным и безнадежным. Это страшное ощущение, очень страшное часто для, для мужчины. Поэтому одна из вещей, да, что здесь может помогать, это каким-то образом... Смотрите, что, что раньше было. Если мужчина себя чувствует в вот, какие-то моменты, да, там, что у него какая-то агрессия появляется периодически, но все-таки да, у него была возможность вытащить это дело, дело снаружи. А, то есть пойти на работу там, или по дороге, там, когда он едет на машине, обматерить там, рядом проезжающие машины, где-то выплеснуть это все. Сегодня в закрытых а, четырех стенах а, единственное, на кого выплескивают, да и так выплескивалось раньше, а сейчас еще намного больше выплескивается на тех, кто рядом. Да, то есть это кто рядом, разумеется, а, более, как бы, скажем, такой, человек, который все это может взять на себя, то чаще всего это партнер, а, партнер женщины, к сожалению. А, смотрите, обижаться и плакать в этой ситуации я боюсь, что не сильно а, будет эффективно, да. Опять же, все, все что получится, давайте просто утвердить себя в виде жертвы. Это поведение его будет закрепляться, да, что, окей, вот я чувствую себя так, я могу выйти сразу же на свою супругу, да, или на своего партнера. А, может быть, есть смысл, да, в ближайшее время собрать семью вместе для разговора, да, желательно, когда все уже поели. И более-менее какой-то момент, когда не, не, не все о то агрессивным Благостного какого-то состояния. Да, да, во время карантина тоже бывает, да, да. И попробуйте объяснить без обвинений да, что, что, что вы чувствуете, да, что происходит. Я вам скажу, это на самом деле такая базовая вещь, которую, ну, наверное, многие из вас, наверное, слышали и знают. Я вам скажу, психологически это просто вот как буквально Проблема больше, значит, смотрите, как только человек научится идентифицировать свои эмоции, то есть понимать, какие эмоции он сейчас чувствует, и а, второй как бы шаг, да, а, что он сможет что-то сделать с этими эмоциями, то есть проговорить, это второй шаг, чтобы вербально, то есть не, не, не с кулаками, а вербально это сказать, не обвиняя другого, это приведет однозначно к какому-то решению проблемы. К сожалению, я помню из себя, никто, меня, я боюсь, что почти, практически всех нас этому никогда не учил. Эмоциональной интеллигенции никто никогда не учил. Что вообще определять свои эмоции, что чувствуешь в данный момент. Это может, может лечь да, часто как бы на кого-то партнера, если вы, по крайней мере, это знаете, может быть, дать попробовать. То есть пока, вы, знаете, пока вы говорите, пушки молчат, попробовать, чтобы партнер сказал, да просто сказать сначала самой самому, что вы чувствуете а, в этот момент и а, спросить, а, как бы что ваш партнер а, чувствует в этот момент и потом подумать опять же, дать легитимацию, что это окей то есть не говорить там как, ты можешь, там, как ты можешь там, меня сейчас ненавидеть какой ты имеешь право сейчас обижаться на меня когда мы в такой тяжелой ситуации ребят, мы не можем руководить своими чувствами заранее, программируя, что мы можем что мы не можем, все это произошло как только мы начинаем на эту тему говорить, без обвинений, почти, ну, я даю высокий процент, что вы придете к какому-то решению, да. Я тоже думаю, да, что ваши партнеры, опять же, да, понимают, что если вы вместе что-то решите, то у вас больше шансов пройти вместе этот путь. И, может быть, вы можете расписать, да, опять же, кто за что отвечает, да, кто чем занимается готовка и так далее. Как только вы дадите другу понять, или вы дадите, допустим, мужчине понять, да, в этот момент, что он тоже нужен, да, что он тоже ценен, и показать ему, где он может быть ценен, вполне возможно, у вас на самом деле будет большой шанс понизить его агрессию и повысить самооценку. Это вот эти базовые вещи, что многими не осознаются, и начинается это вот сидение в телефоне, или начинаются те мысли, что там кто-то есть или агрессивно-пассивное или непассивное поведение вашего партнера, это может уменьшить. Всем понятно, что я имею в виду по поводу эмоционального а, в этом смысле интеллекта. То есть сначала определить, что за эмоции, и чтобы безопасно... Пать, было... Если можно, выключи, пожалуйста, звук. Если хочешь задать вопрос, напиши. Спасибо. Да. То есть обговаривание конкретных эмоций – это ну, супер, супер важно. И не только в карантине. То в карантине это становится еще важнее, чтобы предотвратить э, большие взрывы. Мне, мне кажется так. Значит, во-первых, эти эмоции осознать, а во-вторых, их проговорить. проговорить. Проговорить не просто, об... да, а проговорить, не осуждая друг друга. То есть, вы знаете, можете даже, там есть одна техника, не знаю, там, например, вы берете, каждый берет какую-то ценную или для обоих ценную какую-то штучку там это не важно там телефон или что-то и говорите вот пока это у тебя в руке например ты это ты говоришь да а, то есть а у кого у, у кого этой штучки нету то все должны молчать у вас там двое-трое-четверо неважно взрослых там или даже с ребенком а, люди молчат пока этот человек не скажет что он думает и что он чувствует это супер важно во-первых человек чувствует что ему дают время его никто не прерывает его никто не оценивает или чаще всего это обесценивает потому что мы это делаем подсознательно очень часто импульсивно обесценивание да как ты можешь там и так далее да, какую херню ты несешь неважно дать человеку искать все что он хочет да а, еще раз повторяю как только человек говорит а, пушки молчат то есть а, вы даете пару выйти и здесь вы уже можете что-то решать вместе да Спасибо большое. Uh, вот есть. Uh... Такая ситуация это не вопрос что обратно вот в этой семье обратная ситуация больше работает на удаленке жена чем муж ну и вот еще одна такая ремарка что мужчина и женщина с разных планет ну это как бы истина давно известно, женщина больше заботится о благополучии семьи и о духовном развитии а мужчина о материальном плане ну это где-то так где-то не так но вот такие вот реплики здесь ну, ребят, по мне это на самом деле, больше не планета, планета это как какое-то физическое явление да, что вот реально приезжает с разных планет по мне это культурная вещь это так, как нас воспитали, да, то есть, и как окружающая среда нас воспитывает. Если это легитимно и нормально в окружающей среде, и оба партнера считают это нормально, так у них конфликта не будет, как бы никакой проблемы-то нет. Когда возникает конфликт, значит, кого-то это не устраивает, и вот здесь надо уже говорить. Еще раз говорю, да, эмоции возникают у всех, особенно сейчас. Мы как, как спички, которым поднесли пламя, да, то есть в любой момент может быть взрыв, потом этом эмоций. Еще раз повторяю, нас этому не учили. Очень тяжело это будет идти. Это невозможно взять и за два дня а, вот сразу начать там, обсуждать эмоции. А, ч, очень часто просто, если вы это предложите, вас, вас могут не понять, зачем это, что, что за фигней вы занимаетесь. И вообще отстаньте и дайте как бы, побыть одному. Да? Что тоже важно. да В этот момент вы можете дать побыть одному. Если хотите, можно перейти к следующему вопросу. И да, следующий вопрос, он, ну, может быть, не для всех актуален, хотя есть семьи, которые расстались на период карантина с точки зрения безопасности. Вот такой вопрос. Я с дочками уехала в карантин на дачу, муж остался в городе. Мы так mm -hmm. все решили вместе, потому что муж каждый день ездит на работу, и мы боимся, что он может принести вирус домой, заразить детей. Они недавно тяжело болели и ослаблены. Угу. Я теперь думаю, что это было неправильное решение. Я чувствую, что муж злится, не хочет долго говорить по телефону, отвечает односложно. Односложно, а иногда не отвечает совсем. Что мне делать? Вернуться домой с детьми? А, ну, на самом деле, да, вот, то, что мы говорили в прошлом, по да, поводу ощущений, что, что, что в этом случае происходит. Да? Чувствуется, что есть у вас чувство, кто задал вопрос, да, чувство вины. Теперь, во-первых, опять понять, да, какие чувства сейчас у вас вызывает. Во-вторых, ощущение, что все-таки вы, очень часто у нас возникает в голове такие когнитивные структуры, да, что мы знаем, что правильно, что неправильно, и что мы знаем, что тот человек, что наш партнер думает и делает. На самом деле, чаще всего это не так. Если мы не спросим напрямую, а что ты думаешь, а как тебе кажется, то у нас когнитивные установки нас заведут просто в дебри совершенно, да, мы можем чувствовать себя виноватыми, что мы неправильно делаем, а... Не холодно, нормально. А ваш партнер или муж будет чувствовать и думать совершенно по-другому. То есть, опять же, да, если можно, спокойно в какой-то момент, когда вы звоните, просто вот сказать, да, допустим, я чувствую там, вот, опять же, да, осознавать свои чувства, я чувствую себя сейчас, допустим, виноватый, я мучаюсь, не могу нормально сейчас спать, Помоги мне, пожалуйста, да, как бы понять, что сейчас происходит в нашей ситуации. Как только вы, это еще один не трюк, а это еще один подход психологический, когда вы спрашиваете совета, как только вы спрашиваете совета вообще у кого бы то ни было, то вы с человека снимаете нужду обороняться. Потому что как только вы скажете, допустим, вопрос, да, когда вы говорите, а почему ты так сделал, а почему ты мне не сказал, а Это, в принципе, вопрос нападения. Человек автоматически начинает обороняться. Вам не нужна оборона, вам нужно, наоборот, чтобы вы сняли себя доспехи, и вы, и ваш партнер, и начали говорить. Поэтому, когда вы спросите, слушай, мне нужен совет, мне тяжело сейчас, мне нужен твой совет. Очень часто, опять же, не сто процентов, очень часто этот человек, мы, мы, мы неплохие же люди все в, в, в натуре, да. Когда спрашивают совета, очень часто человек начинает думать по-другому это мне близкий человек спрашивает меня совета давай я ей скажу что а там уже как только человек снимает доспехи с себя вы можете начинать а, уже идти глубже да а вы можете интуитивно понять а, что он чувствует как опять же спрашивая там допустим сказать там мне кажется что ты сейчас чувствуешь что ты злишься да? или там мне кажется там что-то такое не говори что там я вижу что ты злишься вы не видите да особенно по телефону вы можете чувствовать и поделитесь этим, да, то есть вербализуйте, опять же, эмоционально вербализуйте, тогда вы сможете решить проблему. А, опять же, мы идем к букварю, да, я буду возвращаться раз за разом, но это и проще, потому что, имея один подход, который общий, может быть, для многих ситуаций, вам будет проще. Я понятно говорю? Скажите мне больше, я... по-моему, по вполне. Я... Хорошо, хорошо. Да, я рекомендую. Здесь есть несколько вопросов, касающихся людей, которые в карантине оказались отдельно, по одному. Mm -hmm. вот, э, есть один вопрос. Здравствуйте. Сын молодой парень переживает карантин в полном одиночестве в Израиле. Из общения возможны только телефонные разговоры. Он уверяет, что все в порядке, но я переживаю. Можно свести к минимуму риски такого долгого одиночества, я так понимаю, психологический риск. Mm -hmm. И есть вот э, ровно противоположный вопрос. Э, стыдно сказать, но мне хорошо одной в карантине. Огруженность по удаленной работе больше прежнего, постоянно на связи со всеми, с друзьями, с родными. Я осознаю, что такая самоизоляция полезна для сохранения здоровья меня и родных. Со мной что-то не так, я социальный человек. Да. Да, не в смысле, что что-то не так. Я скажу одна из вещей, то, что мне кажется, знаете, тут первым что в горло, называется на английском, одна из вещей, да, это не только единственное, что там приходит, это так называемый survival guilt. Survival guilt – это вина выжившего. Что это значит? Допустим, кто-то уже заболел, а я нет, да, кто-то там даже не заболел, там у кого-то кто-то умер, а у меня все здоровы. Всем плохо в карантине, мне хорошо. Человек очень часто может чувствовать себя виноватым, что что-то не то, то есть как я должна быть тоже мне должно быть плохо, как и всем. А нет, вдруг неплохо. И здесь вторая вещь, там вместе, с, если начать, там какая-то радость была и удовольствие, то также вот это вот ощущение вины. Будьте осторожны, опять же, это, это нормальное явление, это ощущение вины, как бы, как я уже сказал, выжившего, я не знаю, правильно по-русски это сказать. Ребята... Так и есть, синдром да, выжившего, да. Синдром выжившего, да. Мы все разные люди. Я, как я сказал, у меня есть также и, и, и друзья, и знакомые, и клиенты, для которых очень много не изменилось, они, они, им хорошо было одним, им хорошо было с компьютером, им хорошо было работать по удаленке, им не нужно, им, им, им не сильно поменялась ситуация. То есть это окей, okay, для кого-то это хорошо, кого-то даже, если они не, не одни, это сблизило даже их, если у них там каких-то стрессов там не было дополнительных особых, и они как-то могли договариваться. По поводу того а, парня, который один в Израиле. я, опять же, мне немножко трудно говорить, я не знаю всех данных, да, если, допустим, у этого человека а, были какие-то проблемы, да, психологические до этого, или были какие-то су суицидальные, а, как бы, наклонности, если там связь только может быть по телефону со мной, вопрос, если там еще какая-то, а, как это, primary support group, а, а, а, какая-то группа людей, или один, или два человека, которые его могут поддержать. Опять же, сегодня, к счастью, да, мы, это не происходит там, когда было 50 лет назад или там во время перестройки, когда э, что-то, когда у нас не было компьютера, да, мы не могли особо-то общаться с другими. Сегодня, э, имея мобильный телефон, вы можете разговаривать со всем э, миром, включая и видеоразговор, то есть это, на самом деле, для многих решает проблему изоляции. Я, опять же, у меня ощущение, что там что-то еще дополнительные какие-то проблемы есть, которые я, наверное, не в курсе. То есть, э, как решать проблему с одиночеством. Я говорю, вопрос, на самом деле, какая там проблема. Да? Ну, в вопросе даже больше волнения мамы, э, а, а не самого сына. Или сын скрывает это. Да, Мы не да, знаем, да, да, входные, да, да, да. Совершенно верно. Да, но это еще дополнительно, да, что а само, само то, что, да, если что наши родные и близкие оказались совершенно в другом месте, где опять же где у нас нет контроля над этим, на самом деле это вызывает тревогу, опять же ощущение отсутствия контроля, мы не знаем, что там происходит, даже если сын или дочь там скажет, да не, мама, у меня все окей, там или папа, не волнуйся, все классно, часто к нам приходят эти вот негативные мысли, нет, вот он специально говорит, что меня успокоит, на самом деле там сидит, курит траву, пьет, беспробудно и можешь что-то с собой сделать. То есть эти мысли у нас возникают часто, особенно у тех, кто родитель, да, даже со взрослыми детьми. И опять же, да, то есть это, эти вещи можно лучше бы проговаривать, да, в следующем контакте с этим сыном или дочерью. Так и сказать, слушай, вот то, что сейчас у меня такие мысли возникают, то, что меня волнует сейчас. Скажи мне, как у тебя, что происходит? Во-первых, ваш ребенок будет а, себя более м, ответственно вам сказать, не просто там «Окей», okay, а более подробно, что происходит. И это будет как приглашение к разговору. То есть не все, но многие могут вам, могут на самом деле, чем-то поделиться. И они поймут, да, что это не просто вы волнуетесь, а что вы эмпатично волнуетесь. Это, это огромная разница. А, ну и так, чисто профессиональный вам а, говорю. Спасибо. Mm -hmm. uh, смотрите, друзья мои, мы с вами работаем час 15 минут. Если мы готовы продолжать, мы с Алексом готовы еще продолжать нашу встречу, то мы будем дальше отвечать на вопросы. Если кому-то нужно отойти, кому-то нужно выключиться, да, пожалуйста, без проблем. Mm -hmm. Еще один вопрос. Как прийти к консенсусу, когда каждый из партнеров уверен в правоте своей точки зрения и каждый разговор по данной теме заканчивается не положительным решением, а ссорой с еще большим взаимоотдалением? Речь идет о средней возрастной группе с большим стажем семейной жизни. Uh... Здесь вроде есть разговоры, здесь есть проговаривание ситуации, а uh -huh. конфликт увеличивается. Смотрите, опять же, я, я буду совсем, совсем обобщать и возвращаться опять же к тем же вещам. Конфликт увеличивается, да, то есть может быть так глобально, да, две вещи. Если, насколько это возможно, то, что я говорил в первое, в режиме дать человеку возможность побыть самому, не мешая ему, и даже если вам кажется, что вы в этот момент хотите погладить спинку своего партнера и так далее, нет, вот чтобы у человека было свое время. Если есть какая-то возможность куда-то выйти или даже, я, я не знаю ваши условия карантина, да, или даже на машине куда-то выехать, я не знаю, там, берегу реки, просто посидеть, а, я не знаю, там, постоять или что-то поделать, одному дать эту возможность, запланируйте ее друг другу. На самом деле, побыть вне друг от друга, это может а, немножко решить проблему, потому что, вполне возможно, слишком близкая дистанция. Я не знаю, как было у вас до, и для этого мне нужно вашу знать историю до карантина, как обычно вы вели себя, как обычно вы жили, как часто, как долго вы встречались каждый день, понимаете, то есть мне не хватает данных, я очень боюсь что-то советовать, я вообще не люблю советовать, да, но обратите внимание на дистанцию между вами, это первое, и второе, то, что я говорил, опять же, повторяюсь уже 20 раз, сказать свои, свои страхи друг другу, да, меня вот сейчас это волнует, такое-такое-то, да, Именно говорите про себя. Не говорите про другого, что там, вот, что бы я там не говорил, я не говорила, ты сразу же начинаешь там, меня там, это приводит к скандалу все. То есть, это опять же путь такой косвенный, но явно обвинение. Человек начнет сразу защищаться. В голове даже, да, подсознательно. Она опять меня обвиняет, она опять на меня катит. Это еще больше вызывает разочарование и а, Ну вот, как бы, да, то есть, опять же, это я еще раз повторяю, это я нормализирую, будет намного больше сейчас вспышек и э, скандалов. Это окей, это выход пара. То, что раньше выпускался в других местах, также параллельно, это выход пара э, сегодня. Просто ожидать это, это окей. Опять же, подчеркиваю, если вы чувствуете, это немножко другую тему, но что это приводит к физическому насилию или к эмоциональному насилию, так называемый, как у нас называется, «domestic violence», э, насилие в семье, это уже другой вопрос. То есть, если вы чувствуете, что есть опасность для вашей жизни, я говорю про более крайние вещи, но и это происходит, к сожалению, то здесь, конечно, по-другому. Если вы попытаетесь, можете попытаться, да, как бы эмоционально, если это не работает, значит, нужно применять а, какие-то а, юридические вещи, да, сколько-то возможно в данный момент, да, или просто себя а, перевести в другое место. То есть, как только, опять же, в первую очередь, что сегодня вы оцениваете, это опасность для вашей жизни, а, находясь внутри дома и вне дома. Да, то есть вы должны оценить и понять, где для вас опасность меньше. А, я, между прочим, Марин, вы меня слышите? Да-да-да, я с вами, да, слышу. слышу. А, там был среди ваших вопросов еще один вопрос, который я хотел бы а, сказать, там, по-моему, это был а, по поводу там, что... У партнера у женщины, скорее сюда, большой стресс и страх, а муж да да да вот я как раз сейчас его хочу задать у меня большой стресс и страх, а муж все воспринимает как несерьезную угрозу жизни. Он не хочет соблюдать меры предосторожности, ходит к друзьям, к родителям, не хочет сидеть дома. Он смеется, что я мою продукты упаковки, говорит, что я истеричка. Что делать, как убедить его, что все серьезно? Тоже вижу вижу сплошь рядом. Чаще всего, как вот, краски, под ту теорию, да, смотрящую, где-то человек вырос, а, в, или, там, допустим, в бедном неблагополучном районе, или в какой-то стране, где не было доверия, там, как бы, а, государственным властям и так далее. То есть, все, что они там говорят, это все фигня, это нагнетание и так далее. То есть, вот этот вот тот путь, помните, я говорю, вот, две крайности, да, или а, истерить, или а, что все отрицать, да, что это фигня и так далее. Между прочим, из той же серии. Вы знаете, почему вот из той же серии, да, почему все-таки женщины чаще всего живут долго, особенно, могут быть, в менее социально благополучных странах, и почему сегодня, и, знаете, я не успел при, найти точно где-то статистику, но я уже видел в англоязычных вещах, что количество погибших от мужчин от вируса на порядок, не просто чуть, -чуть а на порядок больше, чем женщин. Как вы думаете, почему? На самом деле, та же проблема Более была. рискованное поведение? Конечно, Кони конечно. А, да, смотрите, первое, да, более рискованное поведение, то есть такой пофигизм, да, что это, это фигня, это, да, этого, этого не будет, да я мужчина, я тем более, ты, как бы это все, да, фигня, и понятно, что этот человек себя выставляет риску намного больше. То есть он, это более рискованное поведение. Однозначно сегодня. Я уже, я уже не хочу говорить о том, да, что это по мне инфантильное поведение человека, который не понимает, что даже если он не заразится, да, вы слышали, да, что есть количество людей, которые бессимптомных, вообще. Да, это вообще а, на самом деле подроб... проблематичная вещь, да, что он может быть просто переносчиком да, для своих я не знаю, там, для своих пожилых родителей, для других членов семьи, которые могут за заболеть и на всю жизнь остаться инвалидами или даже умереть. У человека это не срабатывает. Да? То есть, это вот этот инфантилизм да, и а, культурная предположенность просто не дается этому сработать. Поэтому, да, одна, по мне, это одна из причин, и опять же, все основные причины мы узнаем там, через годик после окончания карантина и так далее, но мне кажется, опять же, да, почему больше мужчин, потому что они у них легкие другие, потому что они больше рискуют. Первое. Второе. А, как раз в, в этом, сейчас я на секундочку в вопросе взгляну. А, но ну это не в этом, но там был еще вопрос по поводу а, употребления... Да, употребление а, алкоголя, да, Тут да. есть еще один вопрос, когда да. женщина говорит, что раньше муж пил, но он пил вне дома, а теперь он пьет в доме и не поддается ни на какие уговоры, и ситуация как бы обостряется. Вот это, если можно я скомбинирую эти два вопроса? Да, конечно, конечно. На самом деле, да, вот это вот одна, вторая причина, культурно, социально для мужчины стресс уменьшать, это именно путем... Алкоголя или какой-то наркотический. То есть, это как бы особенно алкоголь, да, это, это официально, это не запрещено законом. Это доступно. Это доступно культурно. Это и, культура. и это даже считается такое, такой. Ну, Конечно, это плюс, да, это еще работает быстро, в отличие от других вещей, когда надо там, проговаривать или все. Не, ну что там, выпил, выпил стаканчик, как бы, и сразу же стало лучше в течение пяти минут. Ребят, там есть свои beneфисы, да, то есть, как это работает быстро. Uh, опять же, да, люди, которые, вы понимаете, да, злоупотребляют, скорее всего, вряд ли они отличаются хорошим здоровьем, и понятно, что вирус, если они его подхватывают, то он их uh, добьет быстрее, чем uh, та человека, того человека, чаще всего это женщина, которая, опять же, за того, что на нее социум часто наложил эти, uh, эти обязанности, да, что ты не только за себя отвечаешь за свое здоровье, ты еще отвечаешь за здоровье всех членов семьи, и такого же, этого же, того же члена семьи, который, это, который инфантильно себя ведет и так далее, она тоже может чувствовать себя ответственной. Она не может себе позволить пить алкоголь и расслабляться полностью. Она просто себя расслабиться даже не может позволить, потому что у нее нет такой возможности. И вы понимаете, да, что я помню на прошлом вебинаре, мне сказали, что здесь еще третья вещь есть, да, то есть если этому человеку сказать, что ты можешь принести заразу домой, там, это может кого-то убить, что, опять же, мне так сказали на вашем, на кешере, прошлой, на прошлой неделе, что культурно, там, у многих людей, особенно, там, у мужчин, может не быть ценности жизни как таковой, да, что она настолько ценна, да, что все, надо все бросить на то, чтобы это сохранить. Вполне возможно, может привести, как мне сказали, есть другой вариант, может кому-то он также поможет в вашей семье, в ваших отношениях, если сказать, что если, допустим, не выходить и не вести себя так, то просто карантин будет намного короче. Что на самом деле мне тоже кажется так. Если бы на самом деле все воспринимали это серьезно, карантин был намного короче. А не месяцы. Да, если бы люди не продолжали себя вести. как будто бы Какая-то ответственность личная, переходящая в коллективную ответственность. Конечно. Это то, что вот я вначале сказал. Что, да, что в принципе, на самом деле да, не знаю, впервые или не впервые. Но у, меня, у меня ощущение, что такое впервые, я так чувствую. Да, что сегодня ответственность на жизни и здоровья, лежит не только на государстве или на президенте, или на местных властях, нет, на каждом из нас. Вот карантин, по мне, потрясающе показывает, насколько вы чувствуете, каждый из вас ответственный, потому что каждый из нас может быть переносчиком и потенциальным убийцей, и каждый из нас принимает решение перед тем, как он что-то сделает, выйти там или там, или снять или одеть маску, снять или одеть перчатки, каждый из нас сегодня принимает решение сам, и это на самом деле каждого из нас ответственность. То есть очень интересно, интересно вообще посмотреть, как это будет. Ответственность приложена на каждого э, человека, который сейчас в карантине. Посмотрим, что из этого получится. Но Такой это... социальный эксперимент получается. О, да, по да, да, да, да. да. А здесь вдобавок вот к этому вопросу, реплика сейчас у нас в чате. Можно ли повлиять на человека, нарушающего режим соемизоляции, предлогом того, что он единственный кормилиц и поилиц в семье. А, можете привести пример, что значит нарушать... Ну, вероятно, человек вот нарушает режим самоизоляции и выходит из карантина, рискуя здоровьем. А вот, подействует ли на него то, что он единственный кормилиц и поилиц, то есть вот к его материальной ответственности прибегать? Давайте так, смотрите. А, опять же... Я приведу пример, то, что мне сразу сейчас приходит в голову, и мне кажется, что работает. Когда я работаю с зависимыми людьми, я объясню, почему я сравниваю, что происходит. Я помню, когда я учился в университете, в Нью-Йоркском университете, там, почти 20 лет назад, нас учили, что если работать с зависимым человеком, который там, неважно важно, наркоман, алкоголик, сначала он должен прекратить это поведение, прекратить пить или принимать наркотики, и потом мы уже можем делать психотерапию. На самом деле, и я это заметил, и потом э, ученые опомнились, это на самом деле практически почти не работает, просто минимально, не получается. Есть ситуации, да, э, когда ты видишь, что это не работает. И э, на данный момент у нас есть другой подход, очень часто, который намного лучше работает, называется э, так, harm reduction, понижение вреда. То есть... Смотрите, здесь ситуация еще более щекотливая. Мы не говорим сейчас о том, что у человека, у человека там привязанность какая-то там алкогольная, сия, это не только, это тоже будет работать с этим. Если вы видите, что это единственный источник или основной источник экономического дохода, без которого тоже вы, вам выжить не получится, то задача, причем я бы советовал бы совместная обсудить, как уменьшить вред, который может это нанести. То есть, по мне, это самый эффективный, самый эффективный подход, который может быть здесь, вместе, еще раз повторяю, обсудить, как уменьшить вред. Ну, например, да, там, выходя, я тоже выход, я, я живу в многоэтажном доме, да, там, периодически я должен выйти на улицу, просто к океану прогуляться. Я, да, себе даю отчет, а, и не только к океану, там мне, а, еще есть там, сходить в магазин и так далее, чтобы просто продукты а, взять. У нас большая проблема сейчас заказать. Доставки ну, просто не справляются. Можно ждать неделями просто. А... У нас тоже начинается это. Да, понятно. Слушайте, мы, говорю, мы все на одной сковородке, к сожалению. А я себя даю отчет, что я рискую. Однозначно. Но я принимаю максимальные меры. Да? То есть я одеваю маску, я одеваю перчатки. И я так выхожу и так делаю, допустим, покупки. То есть я минимизирую минимизируя а, вред, который можно нанести. Я вижу так этот подход, потому что взять и просто там, ты однозначно не пойдешь на работу, у, давай у, что, там, мы останемся без денег и все, это мне легко так сказать. Я думаю, что очень многим это нереально будет сделать. Это просто опасно для, вашего, для вашей семьи, лично для вас. То есть я боюсь вообще такие вещи говорить. Если что... ресурс здоровья потеряется экономический ресурс, да, о котором мы тоже говорили, мы теряем да, Конечно, вам придется поддерживать баланс. В этом, вся, в этом вся и соль, что нам нужно поддержать баланс. Очень резкие черно-белые грани здесь не очень хорошо будут работать. Только в крайнем, ну это совсем крайний случай, когда это настолько рискованно, да, что вы явно видите, что люди могут погибнуть от такого поведения. Знаете, когда там ребенок, вот, вот мы видим, да, ребенок идет а, по улице, приближается к обочине дороги, где едут машины, все, вы... Бросаете все, бежите и хватаете этого человека, останавливаете его. но ну, вот в таких крайних ситуациях только так. Но я надеюсь, что это не та ситуация. То есть не крайняя. Спасибо большое. А, еще последняя группа вопросов. Здесь два вопроса от семьи, да. которым... Достаточно хорошо сейчас вдвоем в карантине, они уже с большим опытом жизни, вот в одной семье ситуация, когда дочь от первого брака хочет приехать к ним с ребенком, потому что в том городе ситуация сложнее, и вот жена волнуется, что, во-первых, будет ребенок, угроза заражения, угроза их жизни совместной, эмоциональной, в достаточно маленьком пространстве, но как сказать об этом мужу, она не знает, чтобы не поссориться и не испортить отношения. Но опять же, да, смотрите, uh, я боюсь, что ощущение, что да, что здесь кто-то с кем-то уже поговорил, какое-то решение было принято, и вполне возможно, вас не включили uh, в это обсуждение. То есть, если бы это было обсуждение uh, этой женщины, мужа и семьи той дочери, это было бы по что она чувствовала бы себя, uh, что она также была частью принятого решения. Здесь похоже, что уже обсудили без нее. Опять же, да, здесь подсознательное ощущение, что не включен э, в решение. Это вызывает большую тревогу, помимо всего. Плюс, я так понимаю, здесь уже времени на особую дипломатию не остается. Нужно как можно скорее просто с э, своим партнером, как бы, опять же, да, опять же сказать, да, почему я чувствую себя тревожно, потому что, что э, однозначно, да, хочется помочь им, ты понимаешь, что к чему, и... Ты также взвешиваешь риски опять же вот поставить да как бы э, плюсы и минусы Допустим, давай скажи как ты видишь это да? попробуйте услышать сначала как он э, говорит что он думает вполне возможно прежде чем вы скажете там ты что как ты можешь не делай этого это ошибка мы, мы все умрем не попытай опять же человек станет сразу же в оборону и сделать его по-своему да? э, попробуйте побеседовать опять же, скажите, что он думает. Вполне возможно, у него есть чувство вины, как я сказал уже, вина синдром выжившего, да, что у нас все хорошо, а там все плохо. Это огромное, сильное чувство, которое может, в принципе, привести к принятию такого решения. Но Когда вы сядете все вместе, и если вы можете понизить это чувство вины, сказать, что да, дать понять, да, что за чувство вины он может испытывать, и этим можно уже контролировать это чувство вины и принять решение вместе, вполне возможно, будет другое, да, а может быть даже и то же самое, что и они решили, но вы уже чувствуете себя вовлеченным и понизите, понизите риск. отторжение как бы, этого будет. отторжение и даже риск, да, прежде чем они сюда приедут, там, э, опять же, да, вы все вместе договорились, могут как-то они могут проверить себя, что они там не, не заразны, да, что там нет ни у кого симптомов и так далее, то есть это уже будет делаться не из-под и не с подозрением, а открыто, да, открыто другую сказать, да, там, больны или нет, насколько это возможно вообще, да, это то же самое, да, когда там, партнеры начинают вести а, половую жизнь, насколько вы чувствуете себя порядочным, все сказать, что, проверить себя, что вы не больны, искать об этом партнеры, да? то есть мы все говорим об одних и тех же вещах, которые проявляются в разных... А, в разных ситуации. Здесь та же самая, да, то есть, а parcels, Правильно ли я понимаю, что сейчас мы находимся на такой точке, когда а, нужно не стесняясь открыто говорить обо всем, потому что на карту поставлена, в общем-то, жизнь. Не, не просто благополучие, а жизнь. Поэтому а, какие-то сантименты и ложную скромность надо в каких-то вопросах оставить в стороне. А, однозначно, но как я сказал, это нам будет очень осторожным. А, смотря как вы будете говорить. Если вы будете говорить, опять же, да, Uh, смотрите, можно сказать по-разному, да, либо вы можете поставить очень жесткие границы, сказать, вот я так сказала, так и будет, и все. Uh, я боюсь, что так, ну, так может немножко работать, да, какое-то время, но так долго работает. Но так сломается, да. Да, и вы разрушите. просто, или человек будет делать параллельно что-то, uh, не так, как вы сказали, или это будет открытый конфликт. То есть uh, я, да, считаю, что не надо оттягивать, у вас нету, это военная ситуация, у вас нет времени оттягивать, в любой момент кто-то из вас может подхватить это, все мы, все мы в этой ситуации, да, я реально сейчас планирую только на день вперед, потому что я не знаю, да, будет ли у меня, вот даже вот сегодня у меня уже был утром пример, я сейчас с клиентами работаю по телефону, я позвонил клиенту, мне сказали, что его отвезли уже в больницу, то есть несколько дней назад он был в совершенно прекрасном состоянии, а сейчас он уже в больнице с симптомами короны. То есть это, это меняется вот просто вот так вот, да, вот, мгновенно, и это вокруг происходит. Поэтому откладывать однозначно нет, но сказать, как я еще раз говорю, а, чтобы это было минимально агрессивно, и говорить от имени себя, это просто вот а, букварь а, от, а, психологии а, отношений, да, говорит, как ты сама, как ты сам чувствуешь, да, мне тревожно, мне плохо, и все, мне нужна твоя помощь, чтобы решить, как нам, как это сделать лучше у вас, вы понимаете себе шанс договориться с этим человеком откладывать, по мне откладывать не стоит, пока нет взрыва или уже есть, даже если были взрывы ничего страшного, это не значит что а, все кончено, как я сказал, не делайте попробуйте не делать сейчас быстрых выводов что все, с этим человеком жить невозможно и так далее опять же, поменяется ситуация мы не будем всю жизнь в карантине ну, я не думаю, да, мы не будем, даже война там, за 4,5 года Великая там, Вторая Мировая Война закончилась, это не будет вечно, а потом будут другие приоритеты и так далее. То есть попробуйте сейчас не приводить к резким каким-то решениям, потому что у вас сейчас нет ресурсов решать очень серьезные изменения. И так жизнь вам достаточно сильно изменила а, вашу ситуацию. А, опять же, берегите свои ресурсы, у нас очень долгий забег у всех, очень долгий. Еще Спасибо здесь. большое. Спасибо, Алекс. Мы исчерпали все вопросы, те, которые были заданы заранее, и те, которые были здесь вот в чате. Я думаю, что все услышали рекомендации, и я очень хочу поблагодарить вас за этот искренний разговор, за этот наш такой вот Спасибо. марафон уже двухнедельный, да, мы два раза встречались. Я думаю, что все получили ответы на вопросы или хотя бы э, получили э, какую-то схему, как действовать в этой ситуации, чтобы сохранить себя не только физически, но и ментально, потому что знаете, я уже могу, я, да, я уже подозреваю, что благодаря вам эти две недели я остаюсь живым и здоровым, и у меня чувство э, синдром выжившего не настолько силен на данный момент, может быть, вам. Как вы видите, последний слайд. Спасибо да. большое. Я надеюсь, что мы все будем выжившими, и наши близкие будут выжившими и здоровыми. Если у кого-то есть желание, включите, пожалуйста, сейчас без звук, можно что-то сказать. Алекс, огромное вам спасибо. И мы сейчас в преддверии праздника Песок. Я поздравляю вас всех. Мы преодолеем и эту 11-ю казнь, и выйдем из них победителями. Я а очень надеюсь. Да, спасибо чтобы большое, было. Алекс. И Марина, чтобы большое были здоровые. тебе за эти вебинары. И все, чтобы были здоровы. Я спасибо больше, да, большое. Мы да, да, да, можем да, изменить да, ситуацию, мы из нее извлекаем только положительное. Будем да, здоровы. Я буду спасибо, рады. Всем. Спасибо, спасибо всем. За... Спасибо всем с наступающим Берегите себя и своих близких. Спасибо вам всем. Олег Абведа, огромное спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всем спасибо, до свидания. Всем спасибо до свидания.